А зачем мне знать, кто я такой? Что мне это дает? А, ну, что-то же я о себе знаю. И вообще, а зачем мне себя хвалить или что-то говорить о себе? Пускай другие скажут. Это часто я слышу у себя в агентстве от людей. Так все таки зачем мне знать, кто я такой? Наверное, я начну с того, что действительно этот вопрос не столько остается без ответа, сколько он меняется. Меняется со временем, меняется с развитием. Не может человек в 5 лет и в 20, 40, 50 сказать одно и то же «Кто я?». Это во-первых. Во-вторых, когда я знаю, кто я такой, что я имею в виду? Прежде всего, нужно понимать, что мне нужно и что я могу дать миру и другим людям. Почему я сейчас разделила мир и других людей? Есть простое отделение. Есть я и есть мир. Мир – это все, что не я. В принципе, другие люди тоже входят в этот мир. Другой вопрос, что очень часто есть люди, которые косвенно людям что-либо дают, но они предпочитают общаться с другими представителями этого мира. Но как бы они ни общались с миром, все равно это касается людей. Элементарно, кто-то посадил дерево, а потом кто-то под этим деревом отдохнул, или кто-то из этого дерева сделал стол, и мебель и тому подобного рода вещи. То есть в любом случае, как я часто скажу, если мы посмотрим вокруг, интересная история получается. Я живу для мира, а мир живет для меня. У каждого из нас... Есть какие-то вещи, которые нас окружают, есть какие-то люди, которые нас окружают. Кто-то создал эту технику, чтобы вы сегодня меня слышали. Кто-то создал а, эту одежду, чтобы вы сегодня в ней меня видели. А, понятное дело, что те, кто это создавали, они не думали про меня. Но так получилось, что я им очень благодарна именно за это. Они для меня сделали очень много вещей, которые меня окружают. Точно так же каждый из нас делает очень много вещей, которые нужны другим людям. Итак, зачем мне знать, кто я такой? Прежде всего для того, чтобы понять, чем я полезен, и что во мне интересного, что я могу дать другим людям? А для того, чтобы это понять, мое любимое упражнение, я его так и называю, познакомьтесь с самим собой. Это 100 желаний. Человек берет, садится и пишет 100 желаний. А если кому-то легко написать 100 желаний, пишите 300. А почему это знакомство с самим собой? в том что когда я знаю чего я хочу то мне это легко дать другим людям у меня в семье есть интересная история когда э, кто-то пришел в гости и принес шоколадку Голь зеленый моему сыну было два-три года он посмотрел на эту шоколадку принесли шоколадку ему и он разочарованно протянул «А, это мамина то есть, моя семья знает, как меня порадовать. Если они хотят меня порадовать, они знают, что шоколадка – это лучший подарок для меня. То есть, когда я знаю, чего я хочу, то же самое происходит с другими людьми. Они знают, что мне нужно. И тогда, когда мне дают то, что мне надо, мне радостно. Совершенно верно. А вот теперь другой пример когда я не знаю, что мне нужно. А, мне дают м, воды. Я пью воды. Ну что, ну, вода. Мне дают какой-то подарок. Ну, конечно, да, приятно, но это же вот м, подарок. А, мне дают шоколадку. Ну, что шоколадка это не ластеют? А мне дают что-то еще. Вы заметили? Когда я не знаю, что я хочу, чтобы мне не дали, мне все не нравится. И не нравится не потому, что это плохие вещи, и не потому, что плохие люди мне это дают, а потому, что я не знаю, чего я хочу. И тогда я это сравниваю со своими ощущениями. А мои ощущения... Ну, кто его знает, это или не это, то или то. И я сейчас очень простые привела примеры. Однажды мы разговаривали с женщиной, и в очередной раз она доказывала, какая она умница и красавица. Собственно говоря, это не надо было доказывать, это было и так видно. И она говорит, вы знаете, сколько у меня было женихов? А по факту человек к 50 годам а, ни разу не была замужем. И она действительно была очень красивой женщиной. И была только потому, что игра слов. На самом деле она сейчас такая. А, и я спросила только одну вещь. Я говорю, я вижу. Мне только интересен один момент. А почему же женихов было море? Вы почему остались одна? И она сказала очень великую вещь. Вы знаете, мне всегда казалось, что это кто-то не тот, что потом будет лучше. Вот этот момент, когда я не знаю, кто я. Я не знаю, чем я могу поделиться. И я не знаю, а что я для этого человека буду делать. И очень часто те мужчины, которые хотят денег, интереснейшая история. То есть они знают что женщинам от них нужны деньги. Я сейчас не говорю, насколько правда эта фраза. И когда они встречают женщину, которая хоть что-то говорит про деньги, славьте Господи, мы когда элементарно на свидание ходим, мы все равно говорим про деньги. Где-то это чашка кофе, где-то это цветочек, где-то это еще какие-то деньги. Вот. И тогда Человек понимает, что ему надо делать. Ну, женщина, деньги, четко, нормально. А я проводила эксперимент, я говорю, хорошо, а попробуйте не давать женщине деньги. В смысле? Я говорю, ну, понимаете, вы действительно думаете, что женщина не может себе за 50-80 рублей, там, пускай 150 рублей купить кофе, она же работает, то есть у нее есть деньги. Ага. Я говорю, ну, вместо... Вместе с деньгами или вместо денег, а что вы еще можете дать? Вот тогда и начинается проблема, вот тогда и начинается ступор. То есть деньги он хотя бы понимает, что вот я ей дам деньги. И вот как раз такие ступоры начинаются, вот это бешенство, деньги только женщинам нужны. Именно тогда, когда они встречаются с женщинами, которым не нужны деньги. Ну, по крайней мере, вместо мужчины. И самое смешное, что таких женщин-то много. Любая женщина, работая, зарабатывает деньги. И до сих пор она их зарабатывала. То есть от встречи с данным мужчиной у нее не появилось больше или меньше денег. Но когда мужчина считает себя машинкой для зарабатывания денег, он и может дать только это. Но почему-то этот факт он не признает? И тогда он же машинка по зарабатыванию денег, и у него есть деньги, и на эти деньги все претендуют. Видео про собственное величие у нас здесь тоже есть. В итоге получается интересная история. Я могу дать только деньги в отношения, а в отношениях деньги не нужны. Если бы нужны были в отношениях деньги, то, наверное, не было бы так много свадеб молодых людей. У них их просто нет. Они соединяются вместе и как-то вместе зарабатывают, и как-то вместе идут по жизни, опираясь на совершенно другие эмоции и чувства, и не настолько материальные, сколько духовные. Поэтому... Очень неплохо понимать, что ты из себя представляешь. И тогда элементарно, если ты человек для зарабатывания денег, welcome, отлично, значит деньги это твоя сильная черта. Соответственно, ты можешь делиться только этим. Если ты можешь кого-то любить, отлично, ты, значит делишься этим. И так далее, и тому подобное. Попробуйте познакомиться с собой. Попробуйте написать свои желания. И как-то я видела два комментария по поводу этого упражнения. Первый комментарий, ой, ну еще первые 30-20 желаний были нормальные, а потом какая-то ерунда началась. Вот эта ерунда ты и есть. Иногда желание съесть мороженое намного сильнее тебя продвинет, чем желание иметь машину. Часто желание иметь машину – это социально значимое желание. А мороженое про себя любимое. И когда мы себе покупаем это мороженое, тогда наш внутренний голос задумывается. Ага, оно меня слышит. Погляди, оно за собой ухаживает, значит, можно с ним разговаривать. И другая девушка, она вот делала эти... Список 100 желаний, и она написала мне, она говорит, на 50 желании я поняла, что я могу все хотеть. Да. Так и есть. Говаривала умная женщина, фантазирует всей наглости и широтой собственной души. Это бесплатно, и никто не видит. Поэтому, кто я такой, решаю я. И действительно, сегодня я могу быть одним человеком, а завтра другим. И как поется в одной песне, нам рано жить воспоминаниями. Деградация тоже человеку свойственна. Вопрос, куда она нас ведет. Поэтому попробуйте отвечать себе иногда на вопрос, кто я, что я тут делаю, зачем мне все это надо. И попробуйте давать честные ответы. И те ответы, которые вы дали, несмотря на всю честность, лучше разобрать в кабинете психолога. Потому что я часто вижу людей, которые приходят ко мне со своими ответами. Я не люблю мужа, я готова уйти из семьи, но пока меня это пугает. Вы знаете, что-то мне не получается с женой, наверное, надо ее менять. Через несколько часов, к счастью, эти люди думают совсем по-другому. Представляете, что было бы, если бы они ко мне не пришли. Поэтому ваши ответы, это не всегда истина. Иногда это просто самый простой ответ. Поэтому узнайте, кто вы такой, а не кто вокруг вас. Займитесь собой. Это всегда развивает.